Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Я даже знаю, как правильно прочитать название корабля, на котором я сегодня буду показывать бой. Это немецкий линкор восьмого уровня «Циттен». Ну и то это благодаря видео на официальном канале, где у нас там это, вот это как под названием «Бронебойна», где берут два корабля и, ну не то что их сравнивают, ну проводят такие якобы соревнования, вы, выявить какой корабль лучше. Только там Цитон, мне кажется, как-то, да, правильнее было бы сравнивать все таки с прокачиваемым кораблем. Там было сравнение, по-моему, с Тирпицем. Ну, наверное, решили с Тирпицем, потому что у Бисмарка просто-напросто отсутствуют торпеды. Но в целом, если честно, Цитан мне понравился гораздо больше, чем Бисмарк. Ну и в бою на нем получается делать по крайней мере, да, показываете гораздо более солидные результаты. И в качестве урона, да и вообще по всем показателям как-то. Разница очень огромная почему-то. Не знаю. Да, если вот так сравнить Цитан с Бисмарком, в чем тут разница? У Цитана меньше орудий. Ну, получается, на одну башню. На два ствола меньше в общей сложности. ПМК. Ну, почти идентично по количеству стволов, по количеству калибров. Там есть отличие кое-какое, да. 150 мм орудий по башням. Там здесь у нас есть одна орудийная башня, так сказать. Но все равно по количеству там, в принципе, все одинаково. Но у Цитана гораздо лучше маскировка при полной прокачке. Вот, если посмотреть на миникарту, видно 12 километров. Ну и плюс 12-километровые торпеды. Решаю здесь подойти поближе к точке, благо острова позволяют. В такой ситуации можно даже и союзному эсминцу при захвате помочь. Вон, немного там пострелял. Два сквозняка. С одной стороны, конечно, выгоднее вот так, когда идешь помогать эсминцу, зарядить фугасы, но видишь, что здесь есть крейсер, есть линкор. Заряжать фугас как-то нерентабельно. Да, вот, к примеру, хоп, там какой-нибудь Гарлин подставил Бор. Поэтому лучше все таки оставаться на бронебойных снарядах. Да, сразу, оп, 15 тысяч, цитаделька. Кстати, по-моему, это единственная цитаделька будет, которую в этом бою удалось вытащить. Как-то вот из главного калибра особо снаряды не летели, но зато ПМК в этом бою поработал на славу. Наверное, половина всего урона, которое в этом бою будет нанесено Но, ну, может, чуть меньше Сделано как раз-таки при помощи ПМК Удирает, удирает здесь вражеский гарлем Вот чем хорошо для такого линкора Хорошие показатели маскировки и, Ну, это только в ситуации, когда на фланге нет эсминцев Которые тебя будут светить Ну, и... Да, гораздо безопаснее подойти на дистанцию ПМК можно. В плане раньше времени не светиться. Ну, просто в некоторых, получается, моментах надо забыть про главный калибр. То есть надо использовать свои сильные стороны. Касательно, особенно, маскировки. Ну и не забывать, что аварийная команда здесь у нас, как у советских линкоров, то есть она может закончиться. Всего пять расходников, и то это если, там, с талантом капитана. Базовые, по-моему, четыре штуки. Поэтому на один пожар, иногда даже на два, крайне не, не рекомендуется использовать аварийную команду. Ну, все зависит уже от количества прочности. Если прочности много, то... Ремки еще присутствуют, то можно пожар Спокойно терпеть Один, два пожара Если прочности мало То деваться некуда Придется тушиться Опять не, не особо удачный залп. 3000 из решелье удается вытащить. Оказалось бы, стреляешь в борт. Ну, бывает вот как-то вот такие бои, когда не везет вообще по страшному. Ну, хотя да, вот из ПМК везет. Вот там 8 попаданий еще и с поджогом. Ну, а вот главный калибр как-то... как-то в этом бою немного подводил меня. Ну, не полетело. Что ж поделать. Здесь, конечно, опасно было вот так выходить бортом, ну, деваться здесь было некуда. Там эсминец, который неизвестно, вдруг решил бы спикировать, но решили был на КД. Опять неудачный залп. Но вот здесь, может, я взял немножечко высоко. Может, надо было взять пониже, стрелять в борт, тогда бы урон был посущественней. Ну и успеваю отвернуть спокойно. Пол он сейчас, по-моему, решелье доберет. Как-то вот агрессивно играют противники. Правый фланг наш полностью провалился, но, походу, там и союзников особо не было. Все как-то отступали, что ли. Да, и вот начинает поддавливать оттуда, со всех сторон летит. Тут Атага. там еще вон сейчас цитон выкатится вражеский. ПМК почти весь бой работала. Вот сейчас по атага. Забегая вперед, да, вон там. он там. И уже подошел на такую хорошую дальнюю, чтобы ПМК по нему постреляла. Ну, надо тоже выбирать. Ну, Иногда надо выбирать не те противников, по которым удобнее стрелять, или мы знаем, что нанесем больше урона, а те, которые, ну, либо представляют для нас большую опасность, да, к примеру, если взять Атага, у него и фугасы могут гораздо больше неприятностей причинять, чем бронебойные снаряды линкоров, если мы правильно, конечно, играем, не подставляем борта, так далее и тому подобное. Ну и плюс торпеды у него побыстрее идут. Там вражеский Цитон ловит здесь две торпеды Я тоже решаю отправить Иногда нет, нет, вот так даже с большой дистанции Я попадал торпеды, брошенные с 15 километров Но это учитывает, что торпеды очень медленные И противник просто недостающий дистанцию сам проходит до этих торпед Сколько там? 50 узлов, по-моему, торпеды идут эти Вот, все, подошел на дистанцию ПМК Атака убежал там еще и Магами. Вот, что делает наш союзный Владивосток? Я не знаю. Он, он вообще, по-моему, задом кать. То есть спокойно бортом перед двумя линкорами здесь Цитан, Канзас. Ну что говорить о таких игроках? Они живут и играют до тех пор, пока на них не обратит внимание другой линкор. Сейчас он, по-моему, схлопнется. Поставь ты, если, да, стоишь вот так. Ну, сделай ромб, стой ромбом. А то нет, надо вот обязательно мне стрелять из всех орудий. Где логика? Живя дольше, к примеру, хотя бы, ну пусть встань носом. Ты дольше проживешь, больше сделаешь залпов. Нет, я хочу стрелять из кормовой башни. Мне надо обязательно давать полный залп и в итоге, оп, и все. И... А тем более, с советских линкоров цитадельки вытаскиваются очень легко. Ну, цитано уже видно, что я из ПМК добираю. По-моему, первую ремку в этом бою только использую. Ну вот еще более-менее залп, но всего 11 тысяч. Где, где цитадели? Я не знаю. Пожарная тревога. ПМК продолжает настреливать Уже по количество попаданий перевалило за 200 тысяч Ну Магами, да, получив одно хорошее попадание Все, перестал рельсоходить Начал доворачивать И Следующий зал по опять Вылетает один сквозняк на тысячу с копейками Вот, пожалуйста, да? фугасы. В чем зло фугасов? Он промахнулся по мне. Там один снаряд как-то краешком зацепил, практически без урона. Там, по-моему, зал был. Но нет, прокнул один пожар. Вот. Что там на корме у меня загорелось, блин? Да? Второй зал, два снаряда, еще один пожар. Вот эти пожары, конечно, это для линкоров зло. Сейчас, по-моему, третий пожар будет, я не помню. Да, вот, пожалуйста, третий. Ну, там один уже закончился, но все равно использую аварийку. Есть, наконец-то. Я в ответ повесил пожар. Все, можно промоками И забыть. Устранены. Вот, ловлю сразу два пожара. Все, все три базы отдали противнику. Засвечивается здесь лоянг. Заранее обнаруживаю его торпеды гидроакустикой Тут дело техники Притормозил, довернул, все Вот он по тоже по... сделал какую -то ошибку Отправил торпеды все в одну кучу торпеды Зачем так делать? могло бы сложиться, конечно, все еще поинтереснее. Если бы было хотя бы еще немного времени, чтобы поиграть в этом бою, может быть, еще как минимум парочку противников еще точно успел бы добрать. Ну, а тут просто уже по очкам бой заканчивается. Так что, что успел, то, то успел. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.